Hello there, beautiful people! Are you ready for Day? Он уже совсем скоро, если вы будете его праздновать. Самое время запастись валентинками, valentines, купить свечи, candles, и начать планировать праздничное угощение, holiday. Treat. И, конечно, делать это лучше под романтичный плейлист. Пока мы не начали, не забудьте подписаться на наш канал и поддержите нас лайком, чтобы такой крутой контент увидели и остальные. А мы с вами сегодня узнаем чуть больше праздничной лексики через чудесную и озорную песню. Она называется в честь самого известного символа дня всех влюбленных Купидона. Учим английский через песню Stupid Cupid от Connie Francis. Меня зовут Кэт, вы смотрите Puzzle English Life. Поехали! Эта песня прямо-таки кладезь фразеологических оборотов. Так что запоминаем и используем в предложениях на каждый день stupidкипит you willмингай глупый купидон какой ты негодяй а' like to clip your wings so you can't fly я бы хотела подрезать тебе крылья чтобы ты не смог летать 'd like to сокращенная форма от i would like to мне хотелось бы я бы хотел например I'd like to go to parisсан я бы хотела съездить в Париж однажды. Также мы можем использовать would плюс like, чтобы спросить собеседника о его желаниях, задать вежливый вопрос, что всегда звучит лучше, чем do you want. Лучше всегда говорить would you like to go for a cup of coffee with me sometime? Не хотела бы ты выпить со мной кофе как-нибудь? Клип может быть как существительным, так и глаголом. В роли существительного оно переводится как зажим, скрепка, есть еще значение, как и в русском, клип, музыкальное видео. Отсюда, кстати, произошло, не от музыкального видео, а от зажима и скрепки, произошло название сережек, клипсы. да. В нашей песне очевидно, что это глагол, и означает он обрезать, отстригать. Honey, we need to clip this head already. Дорогой, нам пора уже подстричь эту изгородь. Если вы хотите учить английский с любимым человеком, нет ничего проще. Просто подарите ему и себе семейный доступ на обучение в Puzzle English. Тренируйте словарный запас в тренажере «Тренировка слов» и аудирование в тренажере «Аудио И улучшайте свои навыки каждый день. Говорите не только на языке любви, но еще и на английском. Все подробности по ссылке в описании. А мы едем дальше. Yeah, Нас интересует выражение to be in love with someone or something. Оно означает быть влюбленным в кого-то или во что-то. Еще фразочка интересная: you are the one to blame. Используется она, когда мы хотим подчеркнуть, что именно этот человек виноват в случившемся. Он-то причина, по которой все произошло. I knew he was the one to blame, but I didn't say anything to the police officer. Я знала, что он был виновен, он был виноват, но я ничего не сказала офицеру полиции. Хотите начать учить английский абсолютно бесплатно? На платформе Puzzle English собраны тысячи тренажеров для тех, кто никогда не учил английский или забыл. Метод Тичера – это сборник записанных уроков с преподавателями. Вы можете выбрать того, кто вам больше всего импонирует, а годовой доступ обойдется вас столько, сколько стоит одно занятие с живым человеком. Все подробности по ссылке в описании. Продолжаем. Hey, set me free. Stupid cupid, stop picking on me. To set someone free это фразеологизм, который означает освободить кого-то, отпустить на волю. Обычно применяется в значении освободить от обязательств, например, или обещаний. А также буквально в буквальном смысле отпустить из плена. All the other souls in your disposal were finally set free. Let me go too. Все остальные души, что были в твоем распоряжении, ты уже освободил. Отпусти и меня. Вот такой. Пример, который практически поэзия. В этой строчке есть еще одна интересная фраза. Stupid, keep it, stop picking on me. Pick on somebody переводится как приставать кому-то, в смысле, дразнить, задираться, раздражать, критиковать, вот это вот все обычно регулярно, да, постоянно и несправедливо это все происходит. Boys pick on girls to get their Иногда мальчишки-школьники задирают девочек, потому что они пытаются привлечь их внимание. To think straight. Еще один фразеологический глагол, который означает мыслить трезво здраво не могу трезво мыслить из-за вина которая выпила сегодня Строчка you've even got me carrying his books to school содержит интересную грамматическую конструкцию. Заменить ее можно фразой you've made me carrying his books to school. То есть здесь не про то, что кто-то у кого-то есть, да, когда мы используем выражение вроде you've got a heart, у тебя есть сердце, или you've got my love, моя любовь с тобой, у тебя есть моя любовь, а про то, что кто-то заставил кого-то что-то сделать. She's got me to forget all my troubles. Она заставила меня забыть все мои беды. Обратите внимание, что в песне после фразы у нас идет инговое окончание глагола, и там нет предлога. А в нашем примере два глагола соединены частицей to. И, конечно, оба варианта верны. You mixed, right you mixed me up for good. Right from the very start. To mix somebody up означает сбить кого-то с толку, запутать. For good это навсегда, да, что-то, что имеет постоянный эффект. From the very start с самого самого начала. Я бы перевела эту строчку даже: uh, ты сбил меня с толку окончательно и бесповоротно с самого начала. Глагол крайне редко используется в такой конструкции. Но когда это происходит: I don't feature something, что угодно, да, это значит, что мне это не нравится. Я не особо это делаю. Я не хочу фокусироваться на этом. И если соединить его с put down, который эквивалентен to put in writing, утвердить, запланировать, да, то смысл, скорее всего, будет в том, что Кони, появится, не хочет фокусироваться на любви в настоящий момент. Но. Глупый Купидон заставляет ее это сделать. Since I his lips of wine, stupid Cupid. С тех пор, как я поцеловала его любящие винные губы. Опять какой-то поэтический прием, судя по всему, потому что я вот себе не представляю, что это за винные губы. Может быть, вы можете себе это представить? The thing that bothers me is that I like it fine. И то, что меня на самом деле это беспокоит, так это то, что мне все это очень даже нравится. I like it fine. Ну что ж. Анализ этой песни подошел к концу, я думаю, смысл здесь понятен, а вместе с анализом подошло к концу наше видео. Но мы надеемся, что ваши отношения с любимыми только начинаются, и на это 14 февраля вы друг друга порадуете. Нравится учить английский по песням? Не переключайтесь! На нашем канале собран целый плейлист Оставайтесь на пазл английского и продолжайте учить английский с нами.